Осенью как-то особенно хочется жить, И дрожащие от тумана улицы Кажутся растворенными во времени. К осени испытываю двоякие чувства, Вроде бы люблю ее, Ее зонты и багряный ковер под ногами, Но одновременно боюсь осени, Точнее мысли, рождающихся под листопадом. «Осень золотая, не спеши, Я прошу чуть-чуть со мной остаться, Посидим давай с тобой в тиши, Не спеши пока, не собирайся, Расскажи мне, осень, как дела?» Как лиса окрасила богрянцем, Как опала разная листва И лежит красиво ровным глянцем, Как бродяга ветер озорной Листьями опавшими играет, Как деревья будут спать зимой как медведь в берлогу залезает. Расскажи мне, осень, почему перелетных птиц взметнулись стаи? как они находят ту страну, где тепло, где снега не видали. Расскажи мне, осень, подожди, что шумят холодными ночами? Расскажи, где спрятались грибы, под какими их искать ветвями. Посиди со мной, посиди, нашипчи мне что-нибудь на ушко. Будь спасением оранья души, золотая ты моя подружка. Осень, подходящее время, чтобы попрощаться с тем, что давно пора отпустить. Осень, как море, Внутри дышащее, Всебрюка. Осень это вторая весна когда каждый лист цветок.